Нифига себе. Так это и есть заброшенная шахта. Классная, да? Ну... О. О. Что ты делаешь?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 Пошли со мной. Черт, мне так за тебя стыдно. А ты чего стоишь? Залезай. Тут внутри классно. Да? Только осторожно. <звы> Опасно, не входить. Да ладно, страшновато тут. Да ты не бойся. <звы> Снимай уже. Нравится? Mm -hmm. Мне тоже нравится то, что я вижу. Mm -hmm. Что? что это было? Да где? Ты просто трусика. Там что-то есть. А, точно. Что? Зуб, это монстр. Какой еще монстр? Монстр, который у меня между ногами. Ну, я серьезно. <связывая> Нет, подожди. А тебе что? Я что-то слышала. Мы ну, в шансе, тут много звуков, понимаешь? Ну все, успокойся. Да подожди ты! Дай сюда телефон. Уверена? Да, уверена. Знаешь что, ты шизанул? Оставайся, а я пошел.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 парни он поднимется очень очень высоко ты клебый чувак на сегодня все летающий то ты чего делаешь? Ударяю видео. Чего? What? Зачем? Да What? брось отдай What? телефон. What? Успокойся, What? Чучело. On, Успокойся, чучело. Если кто-нибудь увидит запись, то мы очистит. So Ты этого хочешь? Двуличный ублюдок. Mm -hmm. Ты ведь тоже это снимал. Mm -hmm. Когда Том протрезветь, я покажу ему это видео, чтобы он понял, что нажраться и выглядеть идиотом нифига не прикольно.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 Как дела? Простите, это кабинет доктора Матео Мэддино? Да, что? Ты, вероятно, его студент. Мне нужно поговорить с ним. Я доктор Матео Мэддино. А вы кто? Я Хайбер, Кореаль. Мне правда нужно найти доктора. Не знаешь, он сегодня здесь? Слушаю вас.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 С нами все хорошо. Надеюсь, так будет и дальше. Это сеньор Хайма Куря из комиссии по шахтам. А здесь у нас красавица Сара Сан-Роман. Звезда инженерного отдела и специалист университета Кобл-Вирджиния. Скажи привет. Привет. Не хотите сделать музыку потише, а то у меня почти самолет и так голова болит. Пожалуйста.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 Сеньор Карлос Гарсия, управляющий из Стейнер Corporation. Сеньорита Сара Санроман. Эксперт по взрывоопасным веществам, и доктор Матео Медина. Честь познакомиться с вами. Ваша последняя книга по безопасности в Шахте, словно Библия для Шахтера. Спасибо. Это был самый долгий месяц в моей жизни, пока я ее писал. Инженер Хамильтон и сеньор Капл. Сейчас на встрече. Это на пару часов. Если хотите, можем подождать в офисе. Нет, лучше про Введем первичный осмотр. Как скажете? Карлос, сколько ты уже здесь? В стенеле? Да. да. Уже пару лет. У меня к тебе серьезный вопрос. Все. Конечно.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 Аварийное убежище. Доктор Мадина, я верю в вашу осторожность и благоразумность. Мы здесь, чтобы сделать свою работу. Дело найденное в шахте Талентин. Точно такое же. Ну вот. развлекайся. Доктор Медина, в этих шахтах есть некая опасность.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 Привет. Что ты там прячешь? Я купил Правильно. тебе кое-что. Это мне, доктор Матео Медина, такой внимательный. Но я был засранцем с тех пор, как вы приехали. Да, есть такое дело. Так вот, я раскаялся. Спасибо. Все хорошо? Да.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 Сколько ты пробудешь в Гуанахуато? Я думаю, еще примерно неделю, ма. Зависит от того, как быстро мы сможем справиться с работой. В Гуанахуато сейчас твоя тетя Марта. Да? А Карен не приехала? У нас тут кое-что случилось, серьезное. Что такое, ма? Это папа, да? Знаешь, лучше пусть она сама навестит тебя в отеле. Ей надо с тобой поговорить. Ладно, хорошо. Как скажешь.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 Я знаком кое с кем, кто видел его своими глазами. Мне кажется, мы здесь закончили, нет? Да, да. Дай мне секунду. Ты веришь в духов? Дерьмовая история, если честно. Знаешь что, я смотрю, ты какой-то нервный, взвинченный. В смысле, если тебе сложно, не беспокойся, я сама тут справлюсь. Да брось ты, не будь занудой.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 что тебе надо к врачу к врачу зачем я просто упал и все а я почувствовал что-то странное и в другой шахте тоже понимаю. словно какой-то гипноз ты о чем ни о чем так Ладно, я пошла к себе. И не подождешь Хайма? Он такой скучный, твой Хаймы. Нет, я лучше пойду в номер. Александр Гарритсон. Искать. Дело Самуэля Александра Гарретсона. Я тебя нашел, сволочь. Пытки в шахтах Гуанхуата. Александр Гарретсон запытал насмерть своих работников. Владелец шахты убил несколько десятков людей. Я тут кое-что искал в интернете. Хочу. О, О Гарритсоне. Пишет, он совершал жертвоприношение и ритуалы. Убивал шахтеров и членов их семей. Этот парень был сумасшедшим. А я в это не верю. Лучше займемся кое чем другим, а. Поиграем.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 Простите, но мне пора идти. <свист> Найдите <-то>... ее. Прошу у <свист> вас.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 Карлос, я подожду в машине. Да, она открыта. Доброй ночи, Донья Кармен. Косе дома? Мой друг хочет с ним поговорить. Проходите.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 Отнесешь меня. Делаешь. Что это у тебя? Ничего, отстань. Как ничего, Сара? Отстань, я не хочу играть. Уходи отсюда.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 Слушай сюда, Матео Миди. Все деньги были тебе перечислены. Что тебе еще надо? Да подавитесь вы своими деньгами. И что, не видишь? Стейнер, можешь покончить с твоей карьерой а заодно из моей. Ты этого хочешь? Сливать я хотел на Стейнера. Я правда не понимаю, честно. Я не понимаю. Как ты можешь так просто отказаться от работы? Чего вдруг ты принял такое решение? Почему?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 Что? Он первый начал. Дай посмотрю. Не трогай меня. синьи вызовите мне такси. Да, сеньор. Сеньор Медина, простите. Это вам. Кто передал? Сеньор Гарсия. Он уехал с сеньором Кориалем. Добрый день. Я хотела бы заказать такси на имя Марии Кристины. Да. Спасибо. Алло. Карлос, это я, Матео.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 Там держали Александра Гаррисона. Уверен, там вы сможете найти необходимые ответы. Жизни многих из нас сейчас в опасности.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 Он и мой дед были врачами. Они изучали сумасшедших. я Лекус. Вот, это то, что нас интересует. Карлос сказал. Да, да был здесь. Ну, не буду вас слекать.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 Карлос? Кто? Кто там?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 Сара? Надо идти. Сара, пойдем.